А поверишь ли ты, что я отвечу на любой твой вопрос? Я подскажу тебе, как дальше быть и чего не будет, чего хочет, о чем Чувство думает, страдает, он или он она. Желает. Меня зовут Марина, приятно познакомиться. Я читаю карты Таро, а они ответят на любой твой вопрос. Хочешь узнать, где твоя любовь, а может тебе подсказать, что он чувствует к тебе, или ты не знаешь, что дальше будет? Я даже могу подсказать, какой будет кекс. Но ну, ты поняла. Карта ответят на любой твой вопрос. Я с радостью прочту для тебя. Твоя Марина, читающая Таро.